Привет. Меня зовут Максим. Я в IT-индустрии уже 12 лет, 5 из которых живу и работаю в Израиле. И сейчас я занимаюсь тем, что провожу исследование новых технологических трендов для компаний. Недавно у меня была очень интересная возможность пообщаться с представителями крупных игровых студий, взять интервью у их разработчиков, художников, управленцев и даже поговорил с человеком, который напрямую приложил руку к созданию фильмов Marvel. Я узнал много чего интересного, то, что не лежит на поверхности и решил этим поделиться. В первую очередь это будет интересно тем, кто хочет связать свою карьеру с игровой индустрией, и это не обязательно программирование. А главное, на чем я сосредоточусь, это игровые движки, поскольку движок — это такая вещь, с которой работают все что задействовано в создании игры не только разработчики, даже художники. В настоящее время есть несколько таких вот основных, как там Frostbite, Unity, Unreal, Lumberyard. Сейчас за кулисами происходит массовая консолидация, массовый переход к одному определенному движку. И если вы мне ответите, что Максим, вот этих ребят, которые выпустили уже 5 или 6 версий однотипной игры, они точно не будут переезжать, у них свой движок и они на нем плотно сидят. Так вот, они уже переходят на него. Движок, на который происходит миграция, это Unreal. Ну, сейчас мы, конечно, видим такие вот, хоть и значительные релизы там, как Fortnite на нем, PUBG, Hogwarts Legacy про Гарри Поттера, наш любимый Atomic Heart, и даже такие уже более старые, как Mass Effect и Rocket League, но... По-настоящему массовый исход начался относительно недавно и результаты этого процесса будут заметны только через несколько лет, когда выйдут игры, разработка которых началась буквально полгода или год назад. Но прежде чем продолжить, стоит ответить на вопрос, почему это вообще важно. Переходит и переходит. У нас-то почему это должно волновать? Ну, во-первых, чем больше крупных студий используют этот движок, тем больше появляется новых специалистов, которые с ним работают. А эти специалисты – те самые люди, которые через 5 лет будут влиять на индустрию и которые будут проводить с вами интервью, когда вы будете пытаться устроиться на работу. И, как следствие, из первого, чем больше у движка пользователей – особенно когда он платный, тем сильнее он развивается и обходит конкурентов, становясь практически монополистом своей индустрии. Это процесс, который происходит в любой сфере. Если бы 7 лет назад вы бы решили программировать под Nokia, то сегодня у меня были для вас плохие новости. Теперь как можно это заметить? В первую очередь надо смотреть не на сам движок, а рядом с ним, на инструменты и сервисы, которые компании используют для своей работы, такие как, например, графические редакторы или системы ускорения сборок. То есть если мы зайдем на сайт Гудини, который создает просто сногсшибательную систему для визуальных эффектов и создания окружений для игр, то у него в первую очередь фичерится интеграция с двумя движками, Unreal и Unity. Про Unity я чуть попозже расскажу. А заходя на статьи Concrete Build, это инструмент, который является стандартом для ускорения сборок при разработке игр. Он пишет вообще только об одном, какой замечательный Unreal Engine, какое у него классное будущее и так далее и так далее. Вообще, что это значит? Почему это важно? Внутри этих компаний сидят целые отделы экспертов, которые только и занимаются тем, что общаются с лидерами индустрии, которые простым смертным недоступны, и ежедневно перекапывают с ног на голову весь игровой рынок, чтобы понять, куда все это движется, потому что от этого зависит завтра успешность их бизнеса. И результатом этой работы мы видим такие вещи, как статьи, фичеринг интеграции и так далее. Но не Андрилом единым. Например, Unity тоже очень во многом популярен, на нем написан Escape from Tarkov, кстати, я совершенно не ожидал, Hearthstone, я думаю, каждый в него играл, Rust, Genshin, все это вообще очень успешные игры и часто от крупных студий, но если мы смотрим картину целиком, то основной клиент Unity, и это тоже видно потому, на что они делают акцент, это небольшие инди-студии. В принципе, ничего плохого в том, чтобы работать в инди-студии, нет, но это означает, что этот мест инструмент не будет иметь такого сильного и внушительного влияния, как Unreal. И последнее, на что стоит обратить внимание, это активность студии в нами сотрудников. Если мы посмотрим на такие студии, как Manfish, который сделал Atomic Heart, или Respawn, работающий над Apex Legends, то мы везде видим, что требование к специалистам таит Unreal Engine. Собственно, почему так происходит? Ответ. Простой. Деньги. Дивиденды инвесторам никто не отменял. А кто может выпустить наиболее кассовый продукт с минимальными затратами, тот и выигрывает. Современный казуальный геймер, который большинство несет деньги, в первую очередь за красивую картинку, где Unreal Engine полностью лидирует. Поддерживать свой инструментарий на соответствующем уровне, и тем более свой движок, даже для крупных студий, это огромные расходы. Потому что каждый новый специалист, который приходит к тебе работать полгода, пока он учится твоему движку, будет бесполезен. А в условиях постоянно усложняющихся технологий и жуткой конкуренции в среде игр, это непосильные затраты. Все это относится не только к программистам, как я уже сказал, но художникам, специалистам по эффектам и всем-всем-всем, кто требуется в разработке игр. Зная это, можно определиться с выбором технологий в любой сфере. Вообще, для таких исследований очень сильно пригождается чат GPT, котором уже, по-моему, каждый слышал. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно. И если могу еще что-то рассказать, то пишите в комментариях, постараюсь ответить.